Держись. Так... Первый Помолчите, пожалуйста. Первый водыки, первый... Да не, не раш. Ладно, тоже зараш. хороший Вон! 2 Бери оружие, бери оружие Да да да да да да да Просто пиздец. Бей его Бей Настал твое время. Да, вроде никто не прыгнул. В доме. На горе. Есть контакт. Мясо, есть свежее мясо.